С вами я, Кирилл и Витя, и мы играем в вот такую в эту обби, про вот эту странную училку. Давайте же начнем. Сейчас училку придется нам с тобой играть. Вот училки убегать? Она живет здесь. Училку, смотри, вот сюда забегаем, беги. И вот так вот ее вводим, вот так вот, и бежим. Ты Что, дурец? Сюда, дальше. А, да, подожди, за мной училка гонится. И сюда! Где? За мной училка гонится. А, давай, за мной! Ой, мама! Я убегаю заново. Ух ты! А ты знаешь хоть куда бежать? Нет, я не знаю. Жди меня там! О. Беги за мной! Мать, я обосрался! Тебя поймали опять? Да, я обосрался. Так, что ты говорил? Надо как-то вот, вот так, да? Вот ну, так пробежал, где мы с тобой и прямо, и там налево. Ну где на ты лево... где? И здесь Люк. Твою мать, Нет, ты на... Вс ⁇ я прошел. Жди, я не знаю, где ты. Нет. если, по идее, я прошел, значит, у меня должна училка пропасть. Вс ⁇ пойдем за мной. Я это уже прошел. Стой, не туда побежал. Ну а куда? Назад. О, дверь заколота. Жди меня там, короче. да у меня эта училка пропала, потому что я это всё уже прошел. Ну, тут девочка какая-то. Удрога. Пойдемте. Твою мать. Сейчас. Сейчас, подожди, я ее окружаю. Побежали. Повезло, что когда ты проходишь тевочек? А здесь уже дальше стрелочки попадают. Да-да. Ура! Вот здесь, да Кстати, знал что это ссылка, почти да. что на этого, на на вот этого учителя. Ну, на... был, а, понимаю, ты вдох. У, да. я упал, я упал, ты там проходил? На какого учителя? Ну, помню, у меня видео выходило. Где? Я вниз упал. О, а... Потом они какой оставил вс. Мать, не понял. Они падают. Блин, а как тогда? Я не понял, как мне пойти. А это ну, не просто не он... по. А, не не Быстрее! Так, так. Оп. Вс, вс, стой, стой, стой, подожди меня. Мы с этой девочкой проходим. Ой, твою мать, это же вентилятор! Вот О, тут уже. Блин! Ярко сдох! <связывая> а, сейчас я возвразусь, так. Ну-ка, измедленный. Сюда добрый легко. Я с девочкой. О, о, а зал. Сейчас здесь училочка будет. Мячик, мячик. Нет. А -а -а! И что? И что она тут делает? И что она делает? Какие-то игры на экране высветились. Где? На У меня на экране игры и все, я не могу ничего сделать. Ну там нажми, нажми, там нет. Все, я заново в баскетболе. А вы прошли? Я бегу в туалет. Ой, я в канабу упал. Ну так вы прошли? Ну да, давай я тебя жду. А девочка меня ждет? Ну, девочка уже прыгает там. Давай, я, О, тебе, я тебя жду, когда ты в люк прыгнешь. О, здорово. Девчонка где? О, красный шарик! со мной пойдем. Все, погнали. Пойдем. И ты по воздуху че пошел? Он? Это воздух давит его перепрыгивать надо. Его а переп... как? Но ну, обычно а... берешь вот так, да хоп, перепрыг... Ай, ну я сдох, понимаю. Я прыгну. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Сейчас я, сейчас я прыгну. Под... Да подожди, а как я сдох? А я упала. А надо вот самое вот это. Подожди. Нет, вот он уже. Давай. Хоп, хоп и хоп. Я уже 5 процентов. Ну поставь там на зарядку, что ли? Я не знаю, где заряд. Ты вообще в доме, ты в доме вообще что-нибудь знаешь? Я не знаю, где. Я упал. Я упал. А, надо же вот это в настройках у нас у по... на шпиле. Меня еще жопну все лагает. А я понял, куда я тыкнул, что у меня, когда экране высадились. Ну я думаю, может это. Может найдешь зарядку где я с девочкой затеялся, прикинь, она меня даже ждет. Ив, <свят> ты упал. <свят> да, попал, и Найди, ну, Найди давай. в доме где-нибудь зарядку. Я, я не знаю, где зарядка Мне страшно, где-то был, и он пропал. Где-нибудь зарядку найди. <свят> А девочка со мной упала? серьезно? Нет, она пропаркурила. А, не за меня упала со мной? Нет, она не упала, она пропаркурила. Блин, ну что уже? Забоженька, да, как здесь? Да. Да, Вы че, совсем все долбанутые? Вы как это проходите? Ну, я Нет, я с девочкой как-то затимился. А ты-то вообще, прикинь, я девочку типа... Как-то ей жестами, прыжками и своей характеристикой сказал то, что это мой друг, и она теперь и тебя, и меня ждет. Кстати, я ее сейчас Сказали, в... Я в друзья наконец! добавлю. А она, а я уже, она уже у меня в друзьях. Да она тебя значит добавляет. Я не могу дальше пройти, почему-то не могу провести. Да почему я падаю? Не понял. В общем. Осторожно, утка. <связывая> Чего? Хранахан, утка. Хранах он, утка. Ну, там было написано. Осторожно, утка. Тума, тутка! Твою мать, утка! <связывая> Нет, <связывая> утка! Тума, тума! Тума, тума! Тума, вот это у меня ее клюв на экране. Осторожно, утка. А У каждого своя утка. А, верно. Ой, я наш... здесь мне утка под конец хочу меня... жить. Подожди, а где выход? У меня утка под конец а... Где выход? А, ну, Я знаю, где выход. А, ну, блин, утка, а... А, а... А, а... А, я девочку вижу. Выход! О, забрался, все, погнали. О, кстати, смотри, погнали тут, тут вроде нычка. Тут нычка. Я в тиктоке тик тут видел нычку. Да, вот, смотри, вот она в этой карте нычка. Вот. Вот, здесь нычка. Я вот в ТикТоке. Ты куда ушел? Смотри, тут нычка. Я внизу. Я знаю твою нычку. Где ты бейджик получишь. Это вот, секретный бат. Я, я получил бейджик. Секретный бат. Как думаешь, девочка найдет? В смысле это невозможно? Это возможно. Все, я прошел, я тебя и жду. Ты, туда, ты живой? Я прошел уже. Стой, лезь. Так, как ты сдох? Вы что-то меня ждете, Я бы? жду тебя. Я жду тебя. Я жду тебя. И, и девочка ждет. Да, девочка-то меня ждет. Да. О, вс, Я. чу реально? Просто так как-то нашел себе подружку. Ой, это мое нелюбимое. Я с телефона играю. Я не люблю такие Вот Подожди, это что-то с ней. А девочка уже убегала убежала куда-то. Тут капканы, тут вообще сложно. А можно не прыгать. Все, ты сдох. А вы куда убежали? Я говорю Я девочке, чтобы она не уходила. Ты где? Ты не отвлекайся, давай проходи. Она сейчас что пойдет и хуже сделает, как заденет. И будет два часа проходить. У нас искусство. Избежать манекенов. К манекенам нужно избежать не манекенов. Подожди. Не прикасайся к манекенам, окей? Okay? Я проверил просто. К манекенам? Не прикасайся к ним. Как? Ну просто, не вот так пройди Ой, просто мимо их и все. И они тебя не тронут. Я не могу пройти, я тупой, я не могу дверь. Ой, мать, я обосрался. На, да, тебя манекен задел. Картин можно доказаться? Картин вроде, да? Нет, картин, картин можно? Вот. А! Я бы от этих скримеров. Кто-то а -а -а -а! добавил -то. Зачем? Очень прикольно. Ну, пошли, О, иди, Kay, иди за мной просто тупо. Вот так, иди за мной. Вот. Вот, вот. Вот, вот, вот. вот так, прыгай. И вот тут вот так. Все. Где девочка-то? Девочка С-Боялась. Девочка С-Бо! Че? Ничего. Так, вот тут осторожно. Бежим, бежим, бежим! Твою куда? Давай подождем, всякий случай. а Откуда? Так ты там лазеры видишь? Прыгай, прыгай к ним на стекло. Вот на стекло. Вот Ой. на стекло. И тут будет училка сейчас, училка. Зубрилка. Я поймал. Друзья, где выход? Где выход? Где выход? А что делать? Я не понимаю, делать? А -а -а, срать! Ну, что делать. А что делать-то? Я не понимаю. А, там где стекло. Подожди, я не понял, что делать? А, понял, я понял, подожди, я понял, кажется. поймать <клышлен> мать, не понял. А -а -а. Не, я понял, как избежать это. Так, мы идем. <клышлен> мы идем вот так, хоп, вот так перепрыгиваем, хоп, вот так перепрыгиваем. Все, я нашел <клышлен> выход. Я выход нашел. Вот, надо вот тут вот <клышлен> так, вот так хоп надо, потом вот так хоп надо. Ты видишь, что там? Это ж Подожди, посмотри вот туда. Это что-то там двигается. Это босс финальный. М -м, я не могу дверь открыть! Мне дверь. О, девочка, Ой, девочка, девочка, дверь. девочка, девочка, девочка. Киря, я не могу дверь ну, так, открыть. Ну вот так, вот так, берешь вот так, и все. О, все. А она в ночь убежала, а нас не подождала. Так, кафетерий. А, а девочка тоже с телефона играет. А, деталь, что что а вот это падла! А, не наступай на фиолетовую штучку, она тебя замедляет. А, я уже не понял, это Не, не наступай на фиолетовую, да? Нет, иначе Лим, оно... а -а -а -а! Я не понял, а, -а, а туда надо было в юг прыгать. Пока. Побежали, побежали, побежали. Пока этого дебильчика нет. А, нет, у Побежали, не беги за мной. Самой беги за мной. И вот в этот минут надо. О, упал. Сейчас а пока тут. Так, все, погнали. Да убежал уже. Так, плавание. А, вот сюда плыви. Сюда плыви. Вот, да. Хорошо, что под водой хочу быть видно. Я от первого лица поплываю. А я играю от другого вот лица. От лица я вот от тебя играю. Ты передо мной плывешь. Так, мы в бассейне. Кстати, у нас почищать. Какого Откуда же! Двери? Как ты их открываешь? Просто прохожу, они сами открываются. Так, попадай а в автобус. А, ну все, мы прошли с тобой, да? Да. Подожди, а тут выходит, написано что? Попадай в авто... Твою мать! А, а здесь все враги. <свеч> Подожди, я, я, я не поняла, что тут делать? Девочка прошла уже двенадцать. Училка! Я утка! Не знаю, что мне кажется, я еще с девочкой поиграю просто так. Училка выходит. И утка. И уточка! А вон он автобус! А что с автобусом-то делать? Ковар! Надо в автобусе сесть? Да! Там же написано, в автобус. Подожди, я не понял, а что они в ломится? А я уехал. А как? Да как? Я не могу сесть даже за руль. А зачем тебе садиться за руль, если он сам поедет? А ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту приехал? ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Оо какой-то ненаделный. Интересно, я могу тебя увидеть? А, -а, -а! там девочка бегает. идешь ты уже почти близко не сбивайте меня не... тут еще человек на автобусе едет девочка девочка я уже приехал я уже все вижу Я и еще хочу. Так жалко, что тут меня нету. Вот и ты приехал уже. Ты приехал на актрисионы. Смотри, какой у меня солнышко! Ой. Ой, еще я могу. Девят, вон, вон, желтый и синий, возьми. Так, что я могу еще тут сделать? Ой. Ой, что со мной? Просто после обе всегда мое самое любимое это вот это. Ой! Где? Я слишком далеко. О, качельки, mm -hmm. го. Го, покачаемся на качельках. Иди сюда. Не, yeah, я убегу их. Подожди, я погнали а туда-обратно добежим. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо. Ой, я всем пока-пока. Интересно, а -пока. не